Исполняется 193 года со дня рождения великого писателя Льва Толстого, автора всемирно известных романов «Война и мир» и «Анна Каренина». Имя мирового классика тесно связано не только с Казани, но и с императорским Казанским университетом. Лев Николаевич Толстой родился 9 сентября 1828 года в Тульской губернии в имении матери Ясной Поляне. Был четвертым ребенком в семье. Еще в детстве будущий писатель лишился обоих родителей, и воспитанием осиротевших детей занялась дальняя родственница. Позднее семья переселилась в Казань, город, где ранее пребывали многие родственники Толстого. Он здесь провел э, свой, ну, свою юность с 13 лет до 19 лет. И именно на это время, как мы понимаем, происходит становление личности да, любого человека. Он возвращается к... Э, к Казани в своих произведениях «Отрочество», ну, описано в своем в детстве он, понятно, не берет, а вот «Отрочество и юность» вот в этих двух частях трилогии, конечно, казанский текст прослеживается. Он обращается к Казани уже ну, в позднем периоде своего творчества. Это казаки, это утро помещика, но это, конечно, после баллов. В 1844 году Лев Толстой пополнил студенческие ряды Императорского Казанского университета. Изначально он поступил на турецко-арабское отделение, позже перевелся на юридический факультет. Однако в 1847 оставил учебу. Ключевой фигурой студенческих времен Толстого стал Дмитрий Мейер, один из основоположников гражданского права в России. Не просто преподаватель, а личность, которую студенты слушали с воодушевлением. Им он давал читать философские произведения. Ну, можно сказать, что именно Мейер, наверное, поспособствовал вот такому ну, увлечению и самосовершенствованию Льва Толстого относительно вот, философских исканий. Уже в это время, видимо, формировался тот Толстой, да, Толстой философ, Толстой мыслитель, не всеми принимаемый, да, но вот очень яркий, неординарный которого мы имеем в русской культуре, в русской литературе, в русской философии. Сегодня имя Льва Толстого носит Высшая школа русской и зарубежной филологии, Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Хочу обратиться ко всем студентам, что вы учитесь в том великом университете, который воспитал, который израстил очень много великих людей,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 главного здания университета, а в 2019 году в Институте филологии и межкультурной коммуникации открыта совместная скульптурная композиция Льва Толстого и великого татарского писателя Габдулу Тукая.